На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Чтобы ехать сюда, нужно иметь минимум 3, а лучше 5 тысяч евро. Я частично иногда нахожусь в смутениях, то есть нравится мне здесь или нет. Беру свой чемодан с инструментами, прихожу, первый день работаю. Просто дико стрессуют. Большинство людей ждут какой-то от кого-то помощи. А нас именно какие-то стереотипы, что мы очень злые, очень закрытые. Но вот насчет этого как раз хотел я сказать, что здесь, мне кажется, как такового особого развития не происходит. Выпил водки там с утра и пошел на работу. С Спамы. Да. Ну так, было еще такое, как стресс, грубо Смущение. говоря. Смущение. Жениться на португалке, мне кажется, можно сразу забыть. В целом если рассматривать порту то это минимум 500 евро будет стоить а. я зарабатываю 40 процент со стрижки 10 процентов продажи косметики честно говоря изначально представлял маленько все по другому нет у меня цели постоянно то есть, работать на кого-то всем привет меня зовут роман стельмах я живу в лиссабоне уже шесть лет и все это время рассказываю о португалии на своем канале если вас интересуют вопросы иммиграции в Португалию, вы всегда можете заказать консультацию по ссылке в описании. А в этом видео я говорю с Игорем, который полтора года назад переехал из Новосибирска в Порту и работает в барбершопе. Сразу хочу попросить прощения за качество звука. Мы пишем в барбершопе. Здесь ребята работают, поэтому может быть не идеальный звук. Как вообще Португалия попала на горизонт вообще твоего. Мировоззрение. Ну вот, кстати, из чего, собственно, стоит начать. Изначально в Португалию переехала моя мама, соответственно. А -а -а. То есть она вышла замуж в Португалии. Вот. Я был еще под сомнениями вообще, стоит сюда ехать или нет. Потому что, ну, так прям каких-то перспектив у меня здесь найти работу особо не было. Вот. Собственно, она уехала сюда. Я еще был в Новосибирске, работал а, в барбершопе довольно таки известным там сеть франт. она мне просто предложила хочешь приехать грубо говоря в гость. вот, ну я сделал визу начал делать визу сделал, мне одобрили все, я начал делать дали визу на месяц я поехал, ну с теми планами, что если мне понравится я останусь если не понравится, соответственно поеду назад ну и собственно когда я приехал в Португалию вот, моя виза уже начала истекать я ну, был в раздумьях, вообще, оставаться здесь или нет. Ходил, смотрел изначально, ну, то есть барбершопы. Когда я ехал в Европу, у меня было желание то есть, посмотреть вообще, чем отличаются барбершопы в России, и, там, в Украине, и, и, там, в Португалии, грубо говоря. Вот. Когда я сюда приехал, соответственно, смотрел, ходил всякие барбершопы для себя. То есть на примете держал, где бы я хотел, допустим, работать. Спустя где-то, наверное, два месяца я просто... Наугад. Думаю, сейчас попрошу, чтобы мне сделали резюме. Потому что на португальском, на английском я практически вообще не разговариваю. Сделали мне, то есть, соответственно, резюме, вот это я отправил вот сюда, то есть требовался Барбы. Я особо не питал никаких надежд, меня пригласили, просто я беру свой чемодан с инструментами, прихожу, первый день работаю. Просто дико стрессую, потому что Ты абсолютно Ты же португальская не знаешь. Ни, вообще не разговаривают. То есть я могу сказать «Ола, ола, сож, бомдия, буатар». Все, фронт. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Миксмарт. Боссу понравилось, собственно, как я работаю. У него не было еще опыта, то есть, работы с русскими. Клиентам вроде бы тоже понравилось, типа, как новый опыт. И все, собственно, начал я работать здесь. И вот так началась твоя португальская жизнь. Да. То есть, ну, я думал, ты сам приехал, но ты приехал к маме. А мама давно приехала? Два года назад два года назад и приглашала тебя чтобы ты приехал попробовал тут. Да. посмотрел вообще нравится мне здесь или не нравится ну то а есть... были какие-то ожидания ожидания ну до... извини ты до этого был в европе В европе да а -а -а. я был в греции ну вот какие ожидания были от португалии или никаких ожиданий просто ехал к маме ну, в отпуск честно говоря изначально представлял маленько все по-другому вот когда приехал ну, то есть были как грубо говоря на розовые очки не знаю почему, я представлял, что Португалия – это что-то похожее, не знаю, на Италию, там, что-то такое. Ну ты Теперь же Франс. не был в Италии. Не был, но ну, я просто по картинкам ага. То есть я смотрел в интернете всякие разные блоги про Португалию, там про разные страны, вот, приехал сюда, получается. Ну и что, не, что оказалось не так? Изначально я маленько по-другому думал. То есть о работе барбершопов в целом, как, как ага. системе. М маленько это здесь не оправдалось, но тем не менее я сейчас в принципе не жалею, уже адаптировался к этому. То есть ожидания не подтвердились только Стань, в профессиональной, профессиональной, профессиональной сфере? Да. В плане климата, Испас, спорт, в плане да, еды, вообще в плане остального в принципе мне все нравится. Все ну сфере. многие спрашивают про людей, знаешь, как относятся к иностранцам, тем более ты приехал, забрал у них работу и все такое. Мое мнение на этот счет самый лучший подход португальцам, это, грубо говоря, то есть стать португальцем, ну, почувствовать себя ими. То есть, соответственно, поначалу, ну, иногда тоже, тоже возникает такое ощущение, что к нам как-то по-другому относятся. Но на самом деле это именно из-за того, что мы, собственно, не разговариваем Поэтому, соответственно, это и есть. У меня есть некоторые клиенты, португальцы, которые. Отлично относится к русским, которые уже посещали Санкт-Петербург. Рассказывают мне там про всякие музеи, что они в Москве были, кто-то даже в Сибири был. Поэтому, мне кажется, проблем именно отношения никакого особо нет. И на работе? На работе. Бывает просто такая тема, что они очень любят над нами шутить, угорать. В смысле, что мы пьем водку? или Да, да, что выпил водки там с утра и пошел на работу. Вот, а? Так в целом не замечал, чтобы ко мне как-то относились плохо или так ну, смотрели. Ты говоришь стать португальцем, но, например, что я слышу от наших соотечественников, э -э, ну, португальцы там медлительные, необязательные, вот, не любят работать, вот, вот такие стереотипы бытуют, ну и в интернете их миллиард. На самом деле я... Сказал бы так, что я больше работал с бразильцами, чем с португальцами, поэтому, честно говоря, сказать об этом я точно не могу. Вот. Бразильцы... Конкретно про португальцев, конечно. да. То есть бразильцы, допустим, если их брать, то они в принципе похожи на нас. Они также привыкли много работать. То есть они привыкли к конкуренции, поэтому предоставляют качественные услуги, качественные товары и готовы также работать. Ну, он у нас есть один португалец. В принципе, работает хорошо, не сказал бы, что подходит под стереотип. То есть, проблем найти работу тебе без документов с туристической визой не было? Да. Либо как судьба была, либо как фортуна. Скорее повезло, думаю. Да, потому что я часто смотрю, допустим, группах даже русскоговорящих или других, и люди постоянно там ищут работу даже тем же парикмахерам, готовы пойти куда-то на маникюр и не могут найти работу. Ну, основная проблема, мне еще кажется, заключается в том, что большинство людей ждут какой-то от кого-то помощи, и при этом не ходят сами никуда, не спрашивают, не смотрят. Основная, мне кажется, главная еще вещь это, несмотря даже ты знаешь язык, не знаешь, нужно ходить постоянно, где-то смотреть, спрашивать. Друзья, на нашем сайте visportugal.com слэш immigration мы ведем блог о жизни наших иммигрантов здесь, в Португалии. Мы поднимаем вопросы медицины, налогов и другие бытовые вопросы. Заходите, читайте. Еще одна то, тоже важная вещь, это если ты пришел один раз и тебе отказали, то стоит пойти туда еще раз. Это все говорят. То есть мне, я был в большинстве местах, мне говорили, вот мы вам перезвоним. Никто обычно не перезванивает, не отправляет не на, на какое имейл письмо. То есть нужно просто постоянно приходить и светить своим лицом. Слушай, ну вот ты ехал сюда, Аляна попробовать, да. поесть там свежие рыбы, покупаться и уехать, если не понравилось. Да. И тебе что, вот так сильно понравилось, что ты был готов ходить по барбершопам, хотя тебя ждал дома в Новосибирске один из лучших барбершопов города. Ну, то есть зачем выходить так из зоны... Комфорта. Я вообще изначально уже думал о том, чтобы уехать из Новосибирска. Потому что как-то я выгорел с этого города. То есть он стал для меня больше каким-то депрессивным городом. То есть изначально я думал, если я даже не останусь здесь в Португалии, я скорее всего уеду либо в Москву, либо в Питер. И буду уже развиваться дальше там. Перспективы, что оставаться в Новосибирске у меня уже не было. У меня знакомые, то есть они звали меня себе на работу предлагали поэтому я думал в принципе если я даже вернусь на всебирск поработаю некоторое количество времени подзаработаю денег с собой и поеду обратно так или иначе значит если ты ехал сюда на попробовать за месяц ты понял что это твой город твоя страна да нет я не понял на самом деле я могу сказать даже по прошествию полтора года я еще не сделал окончательных выводов то есть я Частично иногда нахожусь в смутениях, то есть нравится мне здесь или нет. Но я понимаю, что это адаптационный период, то есть пока ты не разговариваешь прям действительно хорошо на их языке, ты не понял их полностью культуры, соответственно, тяжело делать выводы какие-то. Полтора года ты постоянно, фактически со второго месяца или с третьего, ты в в компании португальцев бразильцев, да. ты работаешь, у да. тебя есть деньги, ну то есть ты не, не сидишь без работы, да. ты самостоятельный, и ты за полтора года не интегрировался э, в это общество для того, чтобы сделать вывод, это мои люди, это мой город, да, да, это да. моя страна. То есть типа, что говорить людям, которые приезжают, например, и там, работают там с русскими или с украинцами? не учат язык, uh -huh. не интегрируются или интегрируется, но меньше. Я разговаривал с многими людьми, которые здесь уже живут на протяжении 5-10 лет. Они просто сказали такую вещь. Самая, наверное, глупая ошибка – это преждевременно все бросить уехать. То есть, по прошествию год, полтора-два. Ну, у человека еще есть, грубо говоря, ностальгия по своей родине. Он постоянно то есть, думает, депрессия – это нормально все. То есть, лучше подождать. 5 лет, грубо говоря, получить даже документ, потом, если ты уедешь и ты поймешь, что ты был неправ, ты можешь хотя бы вернуться назад. Другие говорят, мы живем один раз, поэтому, ну, зачем пять лет, грубо говоря, блин, жить не так, как ты хочешь, не там, где ты хочешь, не с теми людьми, кем ты хочешь. Вообще, если брать мой опыт, я человек такой, что я, как правило, обычно всегда находился в одиночестве, и я такой, грубо говоря, не склонен прям большому общению, поэтому мне комфортно, как было и в России, так же и здесь. То есть я всегда могу для себя найти какой-то досуг, чем мне заниматься, чтобы мне не было скучно. То есть, соответственно, я занимался музыкой дальше, то есть также продолжаю заниматься здесь и... Кто-то посмотрит это видео и подумает, ага, ну, конечно, у него мама там была, поэтому... Блин. Если, а б... без мамы чувак ты бы ничего не сделал Ну слушай есть такой грубо говоря пример у меня мама уже находится на протяжении два года она не может найти работу при том что у нее муж соответственно португалец. они ходили ходили вместе отдавали какое-то резюме документы соответственно никто не перезвонил со мной не ходил ее грубо говоря муж мы ходили просто вдвоем с мамой да ну так было еще такое как стресс, грубо Смущение. говоря. Смущение. Да, то есть как-то неудобно было, хотя разговаривал всегда я просто так за компанию, грубо говоря. английский ты знаешь? По прошествии полтора года я могу сказать, что мой португальский стал гораздо выше, чем английский. То есть английский очень уплыл. То есть у меня есть желание пойти опять, идти заниматься английским. Вообще могу посоветовать всем, кто переезжает. Очень хорошая школа, университет для тех, кто хочет учить. В Порту? Учить. Да, в Порту. И ты пошел на эти курсы? Да. Я то есть, закончил, грубо говоря, первый уровень полностью и пол второго уровня. Это платно? Да, это платно. Но чем же хорошо, если вы идете на бесплатный курс, как правило, у них нет особой заинтересованности учить. Здесь было сложно. Я честно скажу, сложно. То есть, у меня мама заканчивала курсы B1. Они не сравнятся с курсами А2 здесь, А2-1. Здесь гораздо сложнее. Задают каждый день, грубо говоря, домашние задания. То есть ты постоянно выступаешь, делаешь какие-то презентации, записываешь аудио, постоянно практикуешься. Но ты сейчас коммуницируешь нормально, то есть ты можешь выражать свои мысли да. и понимать, что тебе говорят. Я так. По своей интуиции, мне кажется, что я улавливаю португальский на процентов 85. Ну, где-то так. То есть, в принципе, поговорить уже о жизни, о чем-то таком простом, я могу. С профессиональной точки зрения. Вот ты из Новосибирска планировал уехать в Москву или в Петербург развиваться. Да. А, ты видишь тут это развитие? У вот. Себя как профессионал? Но вот насчет этого как раз хотел я сказать, что здесь, мне кажется как такового особого развития не происходит. То есть Это люди... тоже уровень Новосибирска? Нет, если говорить в целом о, об уровне вообще, то, мне кажется, в моем городе в Новосибирске уровень был повыше. Ну, то есть представление именно в Португалии о сервисе, то есть о подаче, о продаже услуги, здесь пока нету такого представления. То есть они удовлетворяют потребность клиента и на этом да. все, да? Я, и... бы, я бы, наверное, сравнил, Португальские барбершопы, примерно, наверное, с Америки. Да, здесь можно, наверное, где-то получить качественную услугу, но при этом, грубо говоря, перед тобой не будут там как-то вежливо ходить, там где-то даже голову могут не помыть, не будет какой-то предварительной консультации. То есть это просто быстрая стрижка. Ничем не отличается от парикмахерской? Ну, я бы сказал, именно в Португалии, да, это, да. конечно, отличается. Ну Тут тоже, как правило, кто-то говорит, ценник не имеет значения, но по своему опыту я скажу, что в большинство случаев влияет здесь ценник и на качество. Что ты имеешь в виду? Ну, то есть цена, цена именно стрижки здесь влияет на качество. То есть если ты платишь 10 евро, то ты получаешь на 10, платишь 20, получаешь на 20. Да. соответственно, отношения. То есть когда, когда я, допустим, работал в другом месте, там стрижка стоила 12 евро. Вот, соответственно, там был тайминг прям жесткий. Типа 15 я... минут на клиента Нет, и погнали? ну, допустим, 25-30 минут. Я к этой профессии отношусь больше, чем просто к поэтому для меня это больше, чем просто работа. Я не могу делать, допустим, некачественную услугу, поэтому я лучше, как говорится, останусь без работы на какой-то момент, но впоследствии я найду нормальную работу. Ну, ну и, я думаю, такие же сервисы есть и в Новосибирске, да, где просто конечно, на да. потоке погнали. Да, я именно хочу получать какое-то развитие, хочу развиваться постепенно. Если то есть, ты работаешь, как правило, на каком-то жестком потоке, как правило я считаю развитие но ну, вот конкретно в этом месте где ты сейчас работаешь ты это чувствуешь вообще развитие я как бы сужу, да я постоянно фотографирую свои работы смотрю и в принципе развитие есть Оно, конечно идет медленнее допустим чем в россии но тем не менее оно все равно происходит за счет команды или за счет тебя наверное за счет меня ну как правило просто здесь еще из плюсов, наверное, это то, что есть другие волосы. Я до этого никогда не стрекав а волосы. Ага. только здесь вот начал. Вот это то есть, для меня новый опыт. Какой-то опыт я подчеркнул также, допустим, у бразильцев, что-то посмотрел, что-то им показал, что-то они у меня переняли. У нас, скорее всего, будут смотреть те ребята, которые захотят только переехать, ну или которые переехали. Всех интересует один вопрос, ну, по крайней мере, мне его все задают. Это сколько нужно денег на жизнь, вот в порту, например. Лично с моей стороны, наверное, сложно ответить, потому что, наверное, отчасти, что мне тоже повезло, это что в данный момент я не снимаю квартиру, да. а проживаю наверное, то есть с ними, там, с мамой, с ее мужем. Единственное, что я плачу, я даю деньги, то есть на воду на еду и так далее то есть конкретно то есть съем квартиры отменяется понятно то есть ну нельзя сказать сколько ты бы тратил если бы ты жил сам я, я знаю сколько люди тратят в целом если рассматривать порту то это минимум 500 евро будет стоить что однокомнатная квартира да. однокомнатная квартира да слушай а сколько ты зарабатываешь здесь можно такое узнать пока не было карантина соответственно мой доход постоянно варьировался, он был и меньше, и больше. То есть до карантина это было где-то от 900 до 1000, без учета чаевых. А с чаевым? Чаевые тоже варьировались, самое минимальное за месяц это было около 40 евро, самое большое было 100. То есть плюс-минус 1000 евро ты можешь зарабатывать ну, до карантина? Да. А у тебя от выработки, ну, типа, сколько построил, сколько сделал Я работы, столько... 40 Про процент. А. Я зарабатываю 40% со стрижки, 10% с продажи косметики. Есть некоторые услуги, из которых мы получаем, допустим, 50%, а не 40%. В вашем бизнесе, в бизнесе барбершопа, люди, которые ну, в бизнесе, они поймут, что ты говоришь, да? Да. Сколько это 40% от стрижки, да, 50% оттуда и, и отсюда. Ну, в рамках 1000 евро если 500 евро на квартиру то в принципе за 500 евро можно потусить нормально да. ну mercedes не купишь но в принципе тоже еще чем... бы наверное, из главной одной темы я хотел подчеркнуть что процент в принципе здесь тоже мало влияет. есть где 50 процентов но как правило либо людей нет либо ты там зарабатываешь очень мало поэтому почему здесь процент меньше потому что здесь допустим загруженность больше и, то есть Конкретно сидеть, постоянно без работы, здесь точно не получилось. Понял. То есть, потому что здесь университет рядом, ага. поэтому студенты и так далее постоянно есть. А ты рассмотрел какие-то другие варианты? Я имею в виду, ну, может быть, в какой-то другой барбершоп уйти. То есть, чувствуешь ли ты рынок труда вот для барбера? Пока точно не могу сказать, но я думаю, следующий барбершоп, куда я уйду, скорее всего, будет уже мой собственный. То есть, есть такое в Да. А есть какие-то конкретные цели и задачи ну, из серии Через «мне надо 5000 евро», «мне надо искать помещение», «мне нужна команда» или «оборудование» или еще что-то? Пока, если говорить так в целом, да, я стараюсь деньги вообще не тратить. Я стараюсь либо чуть-чуть потратить, либо подождать, там, допустим, если я хочу купить какие-то вещи, я вам жду там, скидки, пользуюсь коронавирусом. Неплохие скидки были. Но в Норшопинге, в Аутлете, там, кроссовок, грубо говоря, набрал себе 5 пар, там, на 100 евро всего. Есть четкий план, я имею в виду, сколько нужно денег для того, чтобы открыть барбершоп в Порту? Я думаю, 20 тысяч евро это минимум. Минимум? Минимум. И есть план, когда они будут? План, ну, я примерно, как бы, прикидывал, то есть, рассчитывал, примерно, года два, минимум. То есть, собирать. Да. собирать тысяч, грубо говоря евро это очень сжато поэтому лучше иметь где-то 25-30 я считаю чтобы на случай того если что-то не пойдет сразу по крайней мере не закрыть. слушай ну нас могут увидеть люди которые могут быть заинтересованы за партнериться с тобой если придет инвестор и скажет на тебе игорь 25 тысяч 50 на 50 погнали работать ты согласен? Честно говоря, пока не могу точно сказать ответ. Ну, ты подумай об этом, я потому подумаю. что такие предложения могут быть. Ну, скажем, есть люди, у которых есть деньги, и 25 это немного. Опять же, это, возможно, будет актуально, если я смогу потом опять же выкупить этот барбершоп. То есть нет у меня цели постоянно то есть, работать на кого-то. На кого-то? Да. А в Новосибирске были мысли открыть свой барбершоп? Нет. В Новосибирске, я думаю, это практически нереально. Почему? Там другая стоимость аренды, другие цены. Цена Полз... входа намного выше, да. типа не 25, да. а там сколько? Там больше 50, проблем, 100. то есть постоянные проверки и так далее. Б... Много очень барбершопов в Новосибирске закрываются. Из-за проверок? Да. А тут нет проверок? Здесь нет проверок, практически. Сколько находились мы, ни одной проверки не было. Слушай, это прям видео типа про жизнь в утопическом порту. Вот, все прекрасно. Также я как смотрю, мастера тут тоже, в принципе, не особо запариваются насчет чего-то. Работают, доработают. То есть никаких проверок. То есть очень много салонов, барбершопов, которые да, даже не следят за дезинфекцией. Инструменты. Ну это, кстати, вот не мешало бы проверить. Да. Если у нас посмотреть, у нас у всех есть банк с аламинолом, где мы постоянно. Кидаем расчески. То есть я кидаю постоянно после каждого клиента. С недавнего, с недавнего времени, ну, когда я уже то есть, почувствовал, грубо говоря, уверенность и какие-то сделал свои методики, сейчас я как ищу людей, которые хотели бы, допустим, обучиться там, профессии, да, там с нуля или просто, грубо говоря, повыситься свой уровень. Потому что я видел большинство людей, которые часто бывают задают вопросы, и проблема в том, что они, допустим, не имеют языка португальский вроде бы как обучиться когда не имеется никакого знания языка в смысле то есть ребята которые живут в порту и которые хотят стать барбером ну, они которые... могут тебе написать да. и ты с ними будешь работать да которых я допустим смогу обучить либо которые являются парикмахерами хотят повысить квалификацию свою ты же знаешь те стереотипы которые есть в россии там в украине по поводу жизни в Европе, да, угу. то, что они не подтверждаются я сам это вижу, но вот что можно сказать людям, которые вот например думают, что вот в Европе вот так вот, ну типа, а оно на самом деле не так. Да я на самом деле думаю, что большинство людей представляют себе Европу по-другому, так как видят это все в ярких красках соответственно, это показывают все только плюсы, как правило. Поэтому люди, когда видят какую-то картинку, они себе представляют определенный образ. Соответственно, когда они уже сюда приезжают, когда они уже живут здесь, то есть не просто они туристы здесь, они уже начинают к этому по-другому всему присматриваться. То есть, соответственно, я считаю, когда ты здесь отдыхаешь, то ты вряд ли здесь найдешь какие-то недостатки. Мне кажется, для отдыха вот эта сторона прям отличная. А для жизни? Для жизни тоже да. неплохая. Ты знаешь, что везде многие везде. наши приезжают сюда, получают документы и едут там, в Британию, в Голландию? У меня Галан... были такие мысли. Пока не могу сказать точно ответов на этот вопрос. Соответственно, пока я нахожусь здесь, у меня есть определенные планы, если которые, допустим, там, не, не осуществятся или не подтвердятся, тогда я уже буду думать прошествии этого времени а тут с кем-то тусуешься я имею в виду ребята наши португальцы не знаю ну есть или... пару человек русских есть даже то есть такие русские которые уже наполовину как португальцы которые приехали в очень раннем возрасте 8 лет 6 соответственно они уже себя даже не считают как прям русскими а, кстати, есть у тебя переживания по этому поводу, что, ну, что ты ассимилируешься и потеряешь идентичность русского человека? Мне кажется, я уже не стану португальцем. Уже довольно-таки поздно приехал. То есть... Подожди, тебе 24, правильно? 24. 24 года? Да. Окей. Это просто зафиксировать, чтобы народ понял. Мне кажется, ну, это субъективно мое мнение, если ты приезжаешь сюда Позже 18 лет тебе уже становится гораздо сложнее Ассимилироваться здесь Соответственно, если ты не попал в университет, в школу Скорее или всего Или не женился, или не вышел да. замуж за португальца или португалку, да? Жениться на португалке, мне кажется, можно сразу забыть Это почему? Почему-то именно португалке, мне кажется, довольно очень консервативно В отличие от мужчин Мужчины то есть смотрят на наших русских а, португальские женщины не смотрят на русских. Они могут смотреть на итальянцев, на французов На своих, но не на О, -о. слушай, это прям открытие года Нет, я... Подожди, а эти ребята, которые тут приехали в 6, 7, 10 там, лет Они с португальскими девушками нормально? Да, у них есть девушки Потому что они уже ассимилировались, соответственно Они уже и разговаривают как португальцы У них нету этого как... Вот так и ага. то есть ты думаешь проблема вот в этом коммуникации я думаю что да проблема в коммуникации многие да. женщины ну и девушки которые живут здесь в португалии с парнями португальцами или мужьями mm -hmm. португальцами говорят что португальцы не умеют ухаживать ну там типа цветы не дарят Э, там, не проявляют столько внимания, да, знаешь? Я вот... такое. слышал да? да? А мы же, типа, умеем ухаживать. То есть да. мы и цветы, и то, и все и конфеты, и шампанское, знаешь, и кофе в постель. А нет, да? Ну, есть же стереотипы, то есть, грубо говоря, Что ты сейчас и... с утра будешь водку пить? Ну, типа того. То есть есть, как бы, о нас именно какие-то стереотипы, что мы очень злые, очень закрытые, поэтому... Они даже на нас не смотрят. И что делать нормальному Ничего. пацану? Искать женщину в России. И привозить сюда? Да. И в России или в Украине, неважно. Мне кажется, наши девушки гораздо симпатичнее, чем здесь. Ну, тут да, есть такое мнение. Почему-то сложилось так, что мужчина здесь выглядит гораздо лучше, чем у Кстати, я это тоже замечал. А ты как думаешь, почему? Не знаю, почему-то мужчины именно любят за собой здесь больше ухаживать. То есть мужчина постоянно здесь стрижется, делает бороду, то есть следит за своим внешним видом. Девушке как-то, я не знаю, почему проще. Я реально очень часто видел, вроде симпатичный какой-нибудь парень идет с девушкой. Такой полненький. Есть какой-то слух, что это все дело с какими-то таблетками что вроде они пьют какие-то таблетки, гормоны, а потом их вроде как начинает Полнить? Износить, да. Потому что, если посмотришь, то большинство именно Португалов почему-то склонны к этому. Почему-то я мужчин не видел просто. Полных? Да, очень мало именно в Португалии. Что бы ты порекомендовал тем ребятам, которые планируют переезд в Португалию? Я бы порекомендовал однозначно запастись терпением и деньгами. Это точно, на первый период. Я думаю, что, чтобы ехать сюда, нужно иметь минимум 3, а лучше 5 тысяч евро. Потому что нет вероятности, что вы найдете быстро работу. Возможно, придется вернуться. И а, к этому там, надо быть готовым. а да, цены здесь просто. Снять квартиру, на покушай даже не шиковать. Месяц, мне кажется, уйдет евро сенсором спокойно. На одного? Ну, на двоих. То есть вот мы здесь на еде пытаемся не то чтобы экономить, но покупаем там то есть не покупаем что-то такое прям супер крутое. Вот, на еду тратим где-то 200-250 евро. А машина есть? Машины нет. А ты водишь? Пока нет. Ну в смысле есть такая? Нет, нету права. Нет права. Нет прав, я понял. Просто если они есть, то ты сразу хочешь машину. Угу. Ну вообще, честно говоря. Пока в данный момент, работая здесь и находясь именно здесь, даже пока нету особой нужды. То есть все, кто обычно на машинах здесь, они обычно постоянно где-то опаздывают, где-то в трафике. У меня нет такой проблемы. Я всегда знаю, что я приду вот там на комбой, на поезд, точно в это время я сяду, точно в метро сяду на это время. И, то есть я на работу не опоздаю. Он у нас есть... Барби один, он постоянно оттуда опаздывает, <laughs> скорее всего потому что там пробки и так далее. В общем, терпение всем, кто планирует переезд в Португалию. Да.